Здравствуйте! Продолжаем рубрику Точка опоры. Вы уже заметили, что каждая грань жизни грань в жизни много, но каждая грань может быть как точкой опоры, так и точкой проблемы. И мы с вами вот в этой рубрике стараемся в каждой грань жизни найти Именно твердую почву, чтобы вы могли на нее встать, оттолкнуться и сделать очень важный шаг в жизни. Именно в самых трудных ситуациях, особенно в трудных ситуациях, важно шагнуть в нужном направлении, важно оттолкнуться от твердой почвы. И тогда вы действительно добиваетесь успеха. И вот сегодня я предлагаю еще рассмотреть одну грань жизни, и одну очень важную точку опоры – это малая Родина. Малая Родина. Сейчас уже многие, очень многие живут не там, где они родились. И мало того, многие даже вот эту, вот эту поговорку, что там, где родился, там и сгодился не относят даже и к своей стране, а живут в других странах. И считают, что это нормально. И естественно, нормально ты можешь жить, но у тебя есть связь с тем местом, где ты родился. И это место непростое. Ты там впервые вздохнул и почувствовал этот воздух. Ты впервые там увидел солнце близких. Ты познакомился с миром там впервые. Вообще, в первые годы жизни, до 5 до семи лет, закладывается весь фундамент жизни. Дальше мы только корректируем. Вот такая важность малой родины. До пяти лет закладывается 80% всего того, что ты потом имеешь в жизни. Согласитесь, насколько это важно. И это происходит чаще всего именно в, на, на малой родине. Поэтому давайте так, друзья. Вот наша же рубрика, она практична, она помогает делать верные шаги в самом таком важном своем направлении в создании счастливой жизни. Это самое важное, я считаю, направление. Так вот, давайте с вами подумаем о нашей малой родине. Каждой. Задумайтесь, где она у тебя. И пошлите ей добрый посыл. Посыл любви. Поблагодарите это пространство. Не только родителей, родственников, не только тех, кто вам помогал родиться, но и само пространство. Это деревня, город, район. Это какие-то там особенные места, где вы там что-то впервые, может, где-то впервые начали ходить, где вы пошли в, в, в школу впервые, ну и так далее. Все это очень важно. Имейте в сердце место для своей малой родины, она для вас очень важная точка опоры, это действительно так.